друзья привет привет привет сейчас делаем такие как всегда технические настройки чтобы было понятно всем ли меня слышно видно и будем двигаться дальше всех рад приветствовать в принципе для того чтобы так это заочно хотя бы чуть-чуть познакомиться давайте какие-то опознавательные знаки, хоть плюсики, хоть огонечки. Мне важно сейчас понять, что вы меня видите, слышите, и можно нам будет начинать. Я вот здесь с телефона тоже э, смотрю на чат, поэтому со всех сторон обложены телефоны, ноутбук. Так, что у нас здесь в телефоне. В общем, у нас история сегодня на самом деле э, про то, как начать свой бизнес причем бизнес сейчас в то время когда на дворе кризис или не кризис а не простые времена и я решил поделиться своими я вижу ваши огонечки привет привет и я решил поделиться своими знаниями тем более что делаю это регулярно у меня есть академия частного строительства и вот в рамках именно этой академии я предоставляю те или иные полезные знания для того, чтобы строить свои дома, строить бассейны, бани. И сейчас как раз таки история о том, как начать свой бизнес. Ну все, смотрю, люди уже подключаются. Давайте начнем с того, что будет у нас сегодня на вебинаре. Презентацию я сделал для того, чтобы вы ориентировались в том, о чем мы разговариваем. Меня зовут Андрей Чирва. Я чуть позже расскажу о том, чем я занимаюсь, какой у меня бизнес, какая семья. Сейчас про вебинар. То есть у нас будет три блока. В одном из блоков, в первом, мы, соответственно, поговорим с вами о том, что сегодня, в принципе, актуально в строительном бизнесе. Во втором блоке я уже более детально буду рассказывать про мобильное строительство, что это такое, откуда оно пришло и как на этом зарабатывать деньги. И в третьем блоке, соответственно, мы поговорим о том, как конкретно вам можно открыть бизнес в своем регионе или в своем городе. В общем, кто опоздал, тот подтянется. У нас есть определенные правила, уже подтвержденные на опыте. И эти правила я тоже сейчас вам расскажу. Организационные моменты. У нас вебинар живой то есть можно задавать любые вопросы я на них отвечу Ну, не сходу буду отвечать а через какое-то время задержка записи идет на 30 секунд поэтому вот вы видите меня ровно через 30 секунд встречу постараюсь сделать максимально сжатой чтобы это было час там час 15 поэтому прошу вас выделить время потому что это действительно важно и для меня и надеюсь для вас Ну и ответы на вопросы как я уже сказал конечно же они будут как получаем пользу? Активно участвуем, это само собой. Лучше смотреть с ноутбука, а не с телефона. И все свои идеи, мысли, вопросы записывать ручкой, карандашом. Блокнот, тоже самое делаю я, поэтому на любой встрече у меня всегда бумага и ручка в руках. Ну что, все, 5 минут мы выдержали. Такие орг-моменты я рассказал. Давайте знакомиться. Я уже сказал, что меня зовут Андрей Чирва, я предприниматель и профессиональный строитель. В предпринимательстве я с 2014 года, мое общее образование строительное, соответственно, строитель я раньше, чуть, чем 2014 год. Смело могу назвать себя профессиональным строителем, построен уже не один десяток объектов, и я это делаю с любовью, понимаю, что делаю и стараюсь в этом совершенствоваться. Я основатель компании «Эффективные строительные решения». Моя компания занимается двумя глобальными направлениями. Одно направление – это торговля строительными материалами. Второе направление – это строительство. Строю, как я уже сказал, бассейны, дома, офисные здания. И с пандемийного года занимаюсь направлением «Мобильное строительство». У меня есть YouTube-канал, в принципе, несложно его найти. Он также называется Андрей Чирова. Там более 20 уже выпусков, более 3000 подписчиков. Поэтому информацию обо мне вы можете найти, ну, просто забив мою фамилию и имя. Для того, чтобы чуть-чуть поближе вас познакомить с командой, с моей, вот я здесь показываю фотографию части нашей команды на Новый год. И... Мне кажется, что команда, я уверен в том, что команда это залог успеха абсолютно любого предпринимателя. YouTube канал, о котором я уже сказал чуть выше, он выглядит вот так, как на экране у вас. Ну, если обратите внимание, у нас там есть и фундаменты, и какие-то мои выступления на радио, бассейны, ремонт квартир и так далее. В продолжение. Почему мне можно доверять? Я согласен с тем, что Сейчас очень много есть каких-то курсов, каких-то моментов обучающих, которые не основаны на практике. Так вот, все, о чем я говорю и говорю сегодня, это основано на моей практике, на моем опыте. Вот здесь проведен ряд моих объектов на этом слайде. Ну, это торговые павильоны, частные дома, бассейны и так далее. Ну что, знакомство... Надеюсь, со мной оно было таким достаточным. Вижу, что вот вы уже подключились. И теперь расскажу вам о том, как возникла идея мобильного строительства. Мобильное строительство это что-то, что построено... Какой красивый бассейн ночью, спасибо. Мобильное строительство это то, что построено и его можно мобилизовать, то есть перевозить с одного места на другое. Сейчас я вам показываю мобильную баню, то есть это баня, которую можно привезти к себе на участок. В случае, если вы вдруг решили через какое-то количество времени переехать, эту баню можно перевести или с собой, или же продать ее, погрузить и увезти с участка. В этом есть ее мобильность. Поэтому идея мобильного строительства, с одной стороны, она возникла благодаря тому, что она удобная, а с другой стороны, в пандемию всех закрыли в домах. Да? И это было 28 марта, два года назад. И э, мои клиенты захотели очень быстро переезжать на свои участки, но, естественно, дома еще не построены. Что делать? Э, и тогда я придумал взять за основу строительства как раз таки морской контейнер. И э, у меня родилось два проекта. Вначале это был э, мобильный дом из большого 40-футового контейнера. А потом это был, появилась мобильная баня. Любую стройку всегда начинают с проектирования. Поэтому мобильное строительство тоже не стало исключением. Мы начали с проекта. Два месяца занимались проектированием и появился на свет как раз-таки мобильный дом и мобильная баня. Идей для строительства из контейнера их очень много. Поэтому вот в конце нашей встречи я вам отправлю такой сборник, ну там не 20 идей, их больше, там порядка 36 идей, что можно вообще строить э, на основе контейнеров или каких-то модульных других конструкций. Поэтому смотрим до конца, внимательно задаем вопросы, я буду рад отвечать на них. История закончилась, поэтому переходим э, дальше. Как, кстати, со связью с интернетом э, не тормозит, все хорошо. Если все хорошо, как-то обозначьтесь, и побежим тогда дальше к следующему слайду. Поехали. В общем, ситуация такая, что обстановка у нас, естественно, с февраля месяца нагнетается. После пандемии вроде бы мы отдохнули и потом опять история, вот, связанная с... С военной операцией. И все это вместе с кризисом в бизнесе приводит к усталости. И конечно же вот хочется куда-то выехать, куда-то отдохнуть. И я решил сделать такую визуализацию. Мне она очень близка. Что мне бы хотелось уехать например вот туда. Пусть это будет небольшой домик. Но будет вокруг природа. Будет зелень. Будет воздух. Да, будет какая-то свобода и внутри и снаружи. Как вам, кстати, такая картиночка? Вот мы с командой когда подбирали, много разных вариантов было. Но вот я решил, что именно вот эта картинка, она отображает и внутреннее состояние, и саму идею мобильного строительства. Кто-то любит море, кто-то горы. Но в общем-то и в целом, я думаю, это вот в горы или за город хочется. В общем, попал в ваше настроение, это радует. Что такое после пандемийные тренды? И как нам удалось их подметить. Но я уже сказал, мобильность. То есть что-то, что можно перевозить подальше от какой-то суеты, подальше от проблем. В город, за город, неважно. Модульность. То есть модульность это строительство в каких-то конкретных определенных размерах, размерах. То есть то, что задает модуль здания. Поэтому модульность в любом виде. Или контейнеры, или какие-то каркасные строения. Это всегда ускоряет строительство. Скорость строительства. Ну, здесь можно не говорить, чем быстрее построим, тем быстрее будем этим пользоваться. Поэтому это тренд не только после пандемии, но и, по-моему, в любые времена всегда хотелось быстро. И аренда. То есть, аренда, она же шеринг. Все знают шеринг автомобилей, каршеринг, шеринг им пользуются. Так вот, сейчас все больше людей переходят от владения, то есть от собственности переходят к каким-то формам аренды. Аренда дома, аренда квартиры, аренда автомобиля. Все это удешевляет само владение объектом и не привязывает вас к этому объекту. На основании этих трендов из морских контейнеров у нас есть несколько идей, которые можно обсуждать, а есть те идеи, которые мы реализовываем. Это баня, дома, глэмпинги. Глэмпинги это загородные гостиницы, которые также требуют быстрого и доступного строительства. Спа-центры, но ну мы их назвали спа-центры, это такой комбинация дома и бани за городом. То есть, когда ты можешь попариться, выйти там, искупаться в бассейне и отдохнуть в доме. Мы назвали это спа-центром. И мобильные офисы. Мобильные офисы, они сейчас тоже актуальны. Мы сейчас строим как раз мобильный офис для заказчика, который занимается тоже строительством. То есть он строит многоквартирные дома. И так как пятно очень большое, он этот офис будет переставлять с одного места на участке до другого. Поэтому вот как минимум 5 идей, которые можно реализовать на, основании, на основе морского контейнера фантазии на самом деле гораздо больше и я напоминаю что в конце покажу как раз о том где можно применять вообще морские контейнеры пока что мы их называем морские контейнеры чуть дальше я уже буду называть их только бани и только дома сразу как только после пандемии мы построили первую баню начали прилетать запросы из разных регионов ну среди регионов которые вот у меня в основном на памяти, на слуху. Это Екатеринбург, Санкт-Петербург, Свердловск, Мурманск. Естественно наши южные города. Сочи, Краснодар, Казахстан, Республика Беларусь, Новосибирск. В общем, я с какой-то момент времени понял, что я с этим объемом заявок, если каждая заявка будет превращаться в продажу, я с ним просто не справлюсь. Поэтому сразу же возникла идея со временем запустить какое-то подобие франшизы. Ну, мы это назвали не франшизой, а фокус группой, на которой мы можем рассказывать и делиться теми знаниями и навыками, которые у нас есть, помогать запускать бизнес в вашем регионе и те заявки, которые мы генерируем, их передавать, соответственно, на исполнение в те города, где люди захотят заниматься предприниматели, где заходят заниматься мобильным строительством. Поэтому история, вообще появление вот того, что я рассказываю вам о том, как настроить свой бизнес, она с одной стороны возникла потому, что есть спрос, а с другой стороны потому, что есть тренд. Значит, что нужно для открытия бизнеса на мобильном строительстве? Ну, первое продукт. Мы о продукте чуть-чуть уже поговорили. Причем не просто продукт, а качественный продукт. Потому что если делать просто какой-то продукт и говорить о том, что это качественная баня или качественный дом, то в принципе сарафанное радио, если продукт будет некачественным, оно сразу обрубит все дальнейшие возможности для развития. А после продукта нам требуется площадка. Да, то есть, площадка – это открытая площадка, ровная, на которой можно размещать одновременно несколько контейнеров и, соответственно, с ними работать. Нам нужны подрядчики. Ну, понятно, мы здесь с вами выступаем как организаторы процесса и нужны люди, которые будут это делать руками. То есть, это монтажники, электрики, сантехники, маляры там строповщики, ну и так далее. То есть про команду отдельно я как раз рассказываю на фокус-группе, на которой мы как раз-таки обсуждаем в подробностях, как открыть свой бизнес. В общем, мы это называем подрядчики. И четвертый а, момент, который нам нужен, и он самый важный, он четвертый по порядку, но не по значению, это клиенты. А, то есть в принципе любая идея, она имеет место быть только тогда, когда на нее есть спрос. И только тогда можно двигаться. Поэтому в основе там, моего обучения по запуску бизнеса э, заложена работа на деньги клиента. То есть получаем первую заявку и после этого начинаем уже э, развитие своего бизнеса. Хотя вот сейчас у нас идет первая фокус-группа и там есть э, парень, который говорит, я вначале построю у себя э, полностью... Э, как бы выставочную площадку, где будет и баня, и мобильный дом, и мобильный офис. И только после этого буду предлагать клиентам. Тоже хороший путь, но он требует чуть больших вложений, и не всем он подойдет. Плюсы мобильного строительства. Я их здесь перечислил. Не знаю, вот у нас вообще есть стройки здесь, ребята есть или нет. Давайте вы, может быть, просто напишите, из каких вы сфер. И мне кажется, нам так будет проще общаться, если мы сейчас будем понимать, вот, кто откуда. Ну и вообще это будет такой определенный момент для знакомства, потому что я о себе рассказала, вот о вас хотя бы узнать, там, чем занимаетесь, может быть, из какого города тоже будет полезно. Напишите в чат, я все вижу. И вот смотрю, Юлия уже пишет. Юлия вообще самая активная. Все остальные либо стесняетесь, либо, может быть, устали после рабочего дня. Ну, вот Юля пишет, банковское дело. Ну, тоже хорошо, потому что <денькие> деньги можете считать, это уже хорошо. Ну, потому что считается, что в банке считают только деньги. А, вот Саша пишет, деревянные окна, координатор проектов. Отлично, то есть окна это тоже такая история, которая близка к стройке. Причем деревянные окна это такая экологичная история. А дальше, кто напишет, я прокомментирую. В общем, плюсы мобильного строительства. Первое, не требуется разрешения. Пока Вадим напишет, я расскажу. Почему не требуется разрешение? А, потому что объекты мобильного строительства, то есть мобильные бани, дома и офисы, они не имеют а, стационарного капитального фундамента. Вот, смотрю, коллега есть, Вадим. А, то есть... Любую баню, дом или офис можно поставить либо на винтовые сваи, либо на фундаментные блоки. И это не будет являться объектом капитального строительства. То есть, это можно не регистрировать и, соответственно, на это не требуется разрешение. А это значит, что можно поставить мобильный дом или мобильную баню абсолютно на любой земле. На земле сельхоз назначения. На Земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства. То есть это большое поле вообще для того, чтобы ставить в любых красивых местах. Ликвидность. Что такое ликвидность? Ликвидность это тот показатель, который позволяет продать любой предмет через время. И он будет пользоваться спросом. Соответственно, мобильные бани и мобильные дома, они как и недвижимость растут в цене. Ну а за счет того, что они могут быть перемещены, они, конечно, в цене всегда будут на высоте. И если, например, кто-то построил себе мобильный дом, а потом решил на этом месте построить ну, постоянный дом или капитальный дом, а этот дом вдруг решил продать, его можно выложить объявление и продать. Или же его можно в архитектуре всего участка завязать на такую историю, как гостевой дом. Вот. Все это связано с ликвидностью. Высокая скорость монтажа. Ну, а, высокая скорость относительно а, стандартных построек. То есть, в любом случае, а, контейнер это такая технологическая цепочка, и контейнер нужно кроить, а, утеплять, а, его нужно отделывать внутри, отделывать снаружи. То есть, это целый технологический процесс, Понятный, простой, но он занимает время. Поэтому сроки э, строительства и сроки монтажа это до двух месяцев. Мобильность уже сказал. Короткие сроки производства, они напрямую связаны с короткими сроками строительства. И минимальные затраты. То есть минимальные затраты в каждом регионе, естественно, вопрос минимальных затрат. Это величина относительная, но построить хороший мобильный дом... Это чуть более полутора миллионов рублей. Построить мобильную баню это 800-900 тысяч рублей. Это уже цена продажи для клиента. Я вижу ваши вопросы. На все на них буду отвечать. Где искать участки для строительства? Откуда берутся контейнеры? Контейнеры кто производитель? В общем давайте я на это отвечу. Обязательно пойдем чуть дальше. Сколько стоит построить дом или баню? Ну вот давайте раз мы уже начали так активно общаться. Подключайтесь. как вы считаете сколько стоит построить дом в рублях пишите понятные какие-то цифры и мы их сейчас с вами обсудим и соответственно сколько стоит построить баню мне важно чтобы вы сейчас написали эту историю ну, как-то оперативно чтобы я смог вообще понять насколько вы ну, владеете что ли этим вопросом и 10 миллионов где-то. Вот Юля пишет. Ну, это цифра для капитального дома. Согласен, она рядышком. Кто-нибудь еще напишите. А, баню 2 миллиона, наверное. Ну вот, Юля мыслит категориями как раз капитального строительства. Александра сейчас выдаст свою версию, и мы двинемся, двинемся дальше. 2 миллиона рублей, 10 миллионов рублей. Александр, нажимайте интер уже. Не знаю вообще. Ну, супер. В общем, тренды на модульность и мобильность связаны с невысокой ценой. Я уже сказал, что стоимость мобильного дома из контейнера – это стоимость 1,8 миллиона рублей. Стоимость мобильной бани – это 850 тысяч рублей. Вот, спасибо, что подключаетесь. Эта информация есть у меня на сайтах. Аслан пишет от 5 и выше. Значит, сайт, на них ссылочки дам, но в принципе сейчас могу проговорить. Сайт мобильного дома это mymobdom.ru и соответственно сайт по мобильным баням это mobbania.ru Туда сможете ну после нашего эфира зайти и подробную информацию почитать. Поехали дальше. То есть цена вот такая. 1,8 миллиона 850 тысяч рублей. Кстати, на фокус-группе, когда мы открываем новый бизнес, обязательно изучаем конкурентов. Конкурентов в вашем городе, конкурентов в вашем регионе, чтобы можно было сравнить вообще, насколько эта история конкурентоспособна. Если вдруг есть конкуренты, которые отличаются по цене вверх или вниз то можно было понять, чем эти конкуренты отличаются от вас, от вашего продукта. То есть, как от них отстраиваться. Что нужно для строительства? Для строительства должна быть ровная площадка. Это вот фотография моби... одной из мобильных бань нашей площадки зимой, чуть-чуть снежком припорошила. Доступ к электричеству наличие небольшого склада ну, то есть складом может служить еще один контейнер такой же он будет складом где будут храниться материалы и инструмент для строительства ну и площадка соответственно должна быть открытая, то есть к ней должна подъезжать техника ну, то есть манипулятор или кран который может эту баню или дом взять погрузить на машину и машина поехал поэтому Нужна площадка. Площадка 100 квадратных метров, доступ к электричеству, складом может служить любой из контейнеров, ну и площадка должна быть открыта. Если у кого-то есть на примете какие-то ангары, большие ангары, удобные ангары, то это можно осуществить соответственно и в ангаре. Контейнеры. Был вопрос, давайте посмотрю может не посмотрю контейнеры кто производитель откуда берутся контейнеры вот александра э, писала как раз на фокус-группе э, вот про которую сегодня идет речь я рассказываю подробно о том откуда берутся контейнеры как их выбирать каким критериям они должны соответствовать каких размеров эти контейнеры бывают они как бы 20-футовые 40-футовые стандартные по высоте высокие э, то есть 240 или там 270 но э, контейнеры это основа. Соответственно, вот первый пункт, который нужен после площадки, это контейнеры. Но это как раз фотография моей площадки, точнее части моей площадки. И там стоят контейнеры, которые э, готовы для того, чтобы из них строить. Э, из контейнеров получается баня. И соответственно, вот здесь на фотографии я показываю готовый дом. На сайте написано, что готовый дом это 27 квадратных метров. В нем есть спальня, в нем есть гостевая-гостиная, в нем есть санузел и небольшая прихожая. Сейчас вернусь чуть-чуть назад на слайд. Вот здесь как раз написано, основа мобильного дома, служит 40-футовый морской контейнер, 12 метров в длину, ну и так далее. То есть я вам показываю, что на сайте эту историю можно там предварительно посмотреть, а в фокус-группе мы разбираем прям проекты целиком. Там от первой стеночки до последней планировку по размерам ну, в общем все как нужно чтобы вас сделать э, экспертами в этом вопросе готовый дом я показал дальше готовая баня вот уже не зимой а весной травка зеленеет то есть э, варианты отделки фасада в зависимости от того э, какого качества э, контейнер а, варианты отделки могут быть Либо сплошную обшивать их деревом Либо обшивать а, Фрагментами Ну, Вообще скандинавский стиль В котором сделаны и бани и дома Он предполагает всегда сочетание Металла и дерева Поэтому вот, Важно чтобы с разных сторон Был виден и металл и дерево а, Вопрос вижу Сейчас отвечу на него Значит Пошаговый план запуска бизнеса на мобильном строительстве. Отвечу Юли на вопрос, подходят ли для лета или для зимы. Конечно, это круглогодичное проживание и пользование, потому что все контейнеры утепляются. И толщину утепления контейнера мы рассчитываем для каждого региона отдельно через программу теплорасчета. Мы о программе теплорасчета тоже подробно говорим как раз вот на фокус-группе, на которой я обучаю тому, как открыть свой бизнес на контейнерах. Поэтому в контейнерах комфортно, там хороший температурно-влажностный режим и это то сооружение, которое позволяет жить и пользоваться им круглогодично. Итак, пошаговый план запуска бизнеса. Ребят, давайте пока я двинусь дальше. Скажите, пожалуйста, как вам такая подача? Вам интересно слушать? Либо, может быть, чуть ускорится, чуть замедлится. Чего хотели бы, можете все это отправлять в чат, потому что, еще раз повторюсь, у нас живая встреча. И чем будет больше там, вопросов, пожеланий, тем мне будет ну, приятнее и легче вести эту встречу. Вот Юля опять что-то нам пишет. Юля, вообще первое место за активность, оно, по-моему, сегодня ваше. Поехали дальше. Значит, пошаговый план запуска бизнеса на мобильном строительстве. Первое и основное, как я уже говорил, это привлечение клиента и получение предоплаты для дальнейших вложений в проект. Это один из вариантов, то есть основных вариантов их два, либо построить первую там, например, баню и потом на основе этого выстраивать всю стратегию продвижения, я так и делал, потому что продукт был новый и он был неизвестен рынку. Или же привлечь, дать рекламу, привлечь первого клиента и потом уже на деньги взятые с клиента отстраивать сам объект. Для всех, кто э, заходит в фокус-группу, кому я помогаю запустить бизнес, я всегда предоставляю возможность э, ссылаться на меня, э, представляться от моего имени, от имени компании, для того, чтобы вот первый старт он был такой более легкий и менее стрессовый. Ну, хотя там, где предпринимательство, там всегда есть место и стрессу, и напряженности, поэтому я сейчас не говорю о том, что все это делается вот так. Как бы везде нужна работа. Поэтому пошаговый план на обучение он такой, что мы привлекаем клиентов, получаем знания и создаем первый проект для клиента. Ну и соответственно получаем постоплату и расширяем бизнес. То есть когда первый объект запущен, уже очень легко делать следующее продвижение, основываясь на своих результатах, основываясь на том, что вы уже пощупали руками, увидели, а где-то получили какие-то шишки. Вопрос вижу, отвечу. Дальше, где получать достоверные знания? В одну из тем в нашей академии, недавно буквально, у нас есть, потому что такая программа, которая называется «Строительство частного дома с нуля», где мы абсолютно любому человеку рассказываем, как стать грамотным заказчиком. Так вот, мы там искали информацию о том, сколько электроэнергии, потребляют ваши приборы, наши приборы в домах. Там утюги, чайники, микроволновки, вытяжки, холодильники. Ну, в общем, изобили просто в поисковике в Яндексе таблица потребления электроэнергии для прибора в частном доме. Знаете, что нам выдало? Пять таблиц, и все таблицы были разные. Соответственно, отсюда вопрос. Как, бы, как на эти знания можно ориентироваться, как на, эти, на этих знаниях можно что-либо строить. Поэтому вот все те знания, которые я выдаю в любом из своих продуктов, они основаны только на практике, на том, что прожил сам. Вообще, когда-то моя история со строительством начиналась с того, что я построил там, свой дом, в котором живу по сей день со своей большой семьей. Нас шестеро, супруга и четыре девочки у меня. Поэтому вот все, что я говорю и делаю, это все из практики. Поэтому здесь будут только достоверные знания. Значит, эта фокус-группа там на просторах интернета, она выглядит так, что вот бизнес на мобильном строительстве за 3 месяца с выходом на доход в 500 тысяч рублей. Можно оставлять заявку, но что здесь важно? Здесь важно, что вход в фокус-группу, он идет только через собеседование со мной. Ну, не пугайтесь, слово «собеседование» да, – это не пытка какая-то, а собеседование – это знакомство и это процесс, когда мы делимся планами друг с другом. То есть, кто чего хочет достичь, какие ожидания вообще от запуска нового бизнеса, в каком регионе хотите запустить бизнес. То есть, это собеседование такое более детальное знакомство, на котором мы принимаем решение, либо мы идем в этот процесс, либо мы в этот процесс не идем. А внутри программы по запуску бизнеса 10 недель обучения, то есть каждую неделю по одной встрече. Встречи все живые. Я уже зашил в эту программу курс по мобильной бане, это видеокурс по мобильной бане. Он, кстати, отдельно продается, но я его зашил именно в процесс обучения. Курс «Достичь цели» – это мой авторский курс, то есть та выжимка информации, которой я пользуюсь каждый день, ставя свои цели, контролируя их выполнение. То есть вот это предпринимательское мышление и то, как достигать результатов, я это тоже зашил в программу для того, чтобы мы смогли с вами отфиксировать точку А, то есть где мы находимся сейчас, и точку Б, к которой мы хотим прийти там, вот, через 10 недель обучения. Соответственно, доступ к обучающей платформе со всеми записями встречи, если вдруг пропустили, можно посмотреть. Чат участников, то есть ну примерно то же самое, что у нас сейчас с вами проходит, кто через телефон сидит, кто через ноутбук. И поддержка кураторов и моя личная в чате. Сразу скажу, эта программа она подходит только тем, кто чувствует в себе силы для пробы нового, для запуска бизнеса. Для какого-то конкретного шага, а не просто там ну, послушать какую-то информацию и потом забыть ее. Онлайн формат. То есть онлайн формат предполагает э, то, что э, мы э, делаем это все через Zoom или там, через UBS платформу. Э, обязательно даем обратную связь, что правильно поняли, что неправильно. Отвечаем на вопросы сто ну, процентов, потому что... Я считаю, что запускать бизнес с наставником его можно только через вот более детальное живое общение. И в процессе обучения вы уже сможете делать маленькие шажки. Ну, например, там первая встреча, она у нас заканчивается домашним заданием, которое звучит так, что нужно найти поставщиков контейнеров, провести 2-3 встречи, ну, либо переговоры по телефону. Чтобы выяснить, ваши поставщики какие контейнеры предлагают, какого размера, по какой цене, в каком качестве, это все будет являться вот первым шагом для того, чтобы потом можно было составлять сметы и ну как бы опираться на цену контейнеров в вашем регионе. Что будет на курсе? Кстати, скажите, пожалуйста, там какая-то кнопка на... Запись на собеседование, она уже появилась или нет? Что-то я ее не вижу. Значит, что будет на курсе? На курсе будет поэтапная проработка каждой стадии, я уже в принципе об этом сказал, и получение первого клиента. Соответственно, здесь моя основная задача. Сделать так, чтобы вы не наступили на свои грабли. Чтобы вы наступили на мои грабли, а лучше послушали меня и сделали так, как нужно сделать без... О, пишут, что ссылка появилась. Смотрите, это ссылка, именно запись на собеседование. Кому эта тема интересна, чтобы уже потом отдельно пообщаться, можете заполнять форму. И уже с завтрашнего дня моя команда с вами свяжется, и мы договоримся на удобное время. Погнали дальше. В нулевом блоке, я сейчас чуть поподробнее остановлюсь, будет это предобучение так называемое, да? будет курс ⁇ Мобильная баня ⁇ и курс ⁇ Достичь цели ⁇ Достичь цели ⁇ про предпринимательское мышление, а ⁇ Мобильная баня ⁇ это видеокурс про все этапы, как построить баню из морского контейнера. Это такая теория, которая нужно напитаться перед стартом. Дальше у нас будет... Обсуждение этого видеокурса по мобильной бане. В этом видеокурсе у нас, соответственно, 5 уроков. Ну, Вы их сейчас видите на экране. Там вводное занятие, выбор контейнера, старт изготовления, выбор площадки, поиск подрядчиков. Ну, соответственно, внутренняя отделка и установка оборудования. Вообще, какая идея в мобильности? То есть, например, баню нужно сделать так, чтобы человек сегодня пришел вам баню, заказал и, например, завтра он эту баню уже мог увидеть у себя на участке ну прикиньте кайф какой то есть нам не надо строить баню там три месяца полгода нам можно ее заказать и завтра а, предприниматель вам эту баню привезет но ну, с, с условием что она есть наличие или же обозначит срок когда он эту баню построит причем строить он и будет не у вас на объекте а, ну тут немножко про видеокурс мобильная баня. Видеокурс курс «Достить цели». Это курс о том, как достигать именно тех целей, которые нужны вам и как на них концентрироваться. Там будет 4 урока и по этим урокам я дам тоже обратную связь вам. В первом блоке, соответственно, на первой неделе, на первой встрече мы будем разбирать продукт. Затем на второй встрече мы будем разбирать проекты проекты дома, бани, офиса. Они все детальные, упакованные в альбомы. Мои проектировщики их когда-то один раз сделали и сейчас мы этим пользуемся. Соответственно, будем разбирать сметы на третьей встрече. Создадим сайт по образу и подобию моих сайтов. У каждого может появиться свой сайт. Подключим лидогенерацию, то есть расскажем о том, откуда получать клиентов, как вообще транслировать свой бизнес в интернет-пространство, как работать с возражениями и как на встрече или на звонке отвечать на все вопросы для ваших клиентов, соответственно, доводить клиента до продажи. На седьмой встрече про организацию производства, что нужно для этого на восьмой встрече сбор команды ну причем команда это история про то что я уже сказал команда должна быть один в поле не воин поэтому э, эта история про то как подобрать единомышленников на те позиции которые важны для этого бизнеса и производство то есть перевозка установка вот здесь как раз на фотографиях показан процесс перевозки и установки Сколько можно заработать? Там был вопрос, по-моему, от Юли, если мне не изменяет память. Сколько можно заработать? Значит, я сейчас покажу экономику, но первый как бы первый план и первая цель – это заработать первые 500 тысяч на мобильном строительстве. И, соответственно, продвинуться от точки А к точке Б. И после 500 тысяч уже масштабироваться дальше. Значит, Условия участия в программе. Я уже сказал, что вход только через собеседование. Это мое видение того, как должен проходить процесс обучения. Я должен каждого участника знать и в случае необходимости понимать, чем ему помочь, как его там смотивировать. Поэтому собеседование это такое знакомство. Встреча один раз в неделю, как правило по вечерам. Вот Вчера у нас была встреча в 19.00, полтора часа она прошла. Кстати, уже есть отзывы, по-моему, там на слайде на каком-то я покажу. Доступ к записям и к урокам сохраняется навсегда. После обучения доступа она работа в формате личных консультаций. И что важно, то есть те заявки, которые приходят на меня, как на, ну не скажу публичную личность, а на мой личный бренд, который есть и в YouTube, и в Инстаграме, и в ВКонтакте. Все заявки из ваших регионов. Первые три месяца я готов передавать абсолютно бесплатно и помогать вам в них ориентироваться. То есть прилетела заявка с Казахстана, заявка полетела в Казахстан, тому человеку, которого, который там запустил бизнес. Прилетела с Питера, полетела в Питер. Кстати, пока мы здесь с вами разговариваем, было бы просто супер, если бы вы свои города написали или там пункты, в которых проживаете, мне бы было проще так сориентироваться. Напишите, пожалуйста. Значит, я вам даю сейчас время написать, кто из каких городов. У нас осталось чуть-чуть, наберитесь терпения. Кто хочет записаться на собеседование, записывайтесь. Завтра выберем время удобное для вас и пообщаемся. Собеседование занимает, кстати, у нас ну, буквально 30 минут. Ну, Бывает и до часа. Вот я вижу Казань. Ну, 30-40 минут мы уложимся. Я думаю, это время каждый а, выделит для того, чтобы понять вообще нужно ему это или не нужно. Если вы заметите, у меня здесь нет никакого призыва на то, что оплатите сейчас, там скидка будет сейчас. Ну, нет, мне это не нужно. А, вот, кстати, из Санкт-Петербурга очень много заявок прилетает. Мне нужна не оплата от вас, потому что там те деньги, которые вы платите за обучение, они э, несоизмеримы даже с первым доходом, который вы сможете получить, если качественно пройдете обучение. Санкт-Петербург, Казань, увидел. Ребят, ну напишите, не ленитесь, кто еще откуда. Это действительно интересно и важно понимать. Все, двигаемся дальше. Кто напишет? Спасибо вам большое. Значит, кто наши клиенты? Осталось тут буквально 15 слайдов, потерпите. Значит, наши клиенты это те, кто уже построил свой дом или те, кто только строит свой дом. Это очень большая как бы, группа людей. А дальше это те, кто не хочет разводить грязь у себя во дворе. Ну, То есть уже проект готов, дом готов, поняли, что хотят баню. И не хотят что-то здесь у себя копать, видеть рабочих, инструмент, там, грязь, сапоги грязные там, и так далее. То есть это как раз для тех, кто не хочет видеть грязь, а хочет прийти в магазин. Подмосковь я вижу, Саша пишет. И в магаз... условно в магазине купить баню или дом. Любители необычных решений. Да, это тренд и все большее количество людей сейчас обращают внимание и на глэмпинги, и на различные варианты модульных решений. Ну, если вы залезете в интернет, вы это увидите. Ну и почитатели бани в любом виде у нас страна, как говорится, ну, там тех людей, кто любит париться и запариваться. Поэтому уж-то что, а баня популярна как никогда. Причем баня равно сауна. То есть можно сделать либо баню на дровах, либо сауну на электрической печи. Все будет зависеть от того, какие предпочтения и кто что любит. Скорость строительства. Но если мы берем какую-то такую среднюю скорость, с учетом того, что нужно находить контейнер, там, подготавливать его, кроить, то баня это 2 месяца, дом это 3 месяца. и, Ну, то есть под ключ, да? Поэтому о, к формату магазина вы сможете прийти, когда у вас есть уже какое-то... Ну, какой-то запас там одна или две бани у вас есть есть уже опыт в начале конечно это будет вот два-три месяца для того чтобы баню и дом построить где-то обжечься на выборе подрядчиков которые будут это делать но в любом случае это такие сроки когда можно 6 бань за год на свой участок поставить социальные сети очень важно продвигать себя и свои продукты свой бизнес в мобильных сетях я вот здесь сделал Принц скрины вчера просто когда готовили эту презентацию зашел, они не свежие, год назад, ну очень много, можете посмотреть мои серии в ютубе и там посмотреть какие комментарии идут. Поэтому вот запросы примерно такие сыпятся в социальные сети, причем в разные социальные сети. Экономика одной бани, отвечаю на вопрос Юли. Цена продажи бани 900 тысяч рублей, себестоимость изготовления 700 на старте мы на маркетинг закладываем серьезную сумму на одну баню 50 тысяч рублей. То есть 50 тысяч рублей это все, что уйдет на лидогенерацию, на выдачу какой-то рекламы. Берем по максимуму, отвечу обязательно, берем по максимуму и как бы чистая прибыль с одной бани это 150 тысяч рублей. Соответственно экономика одного дома это 350 тысяч рублей, причем маркетинг на дом и на баню он примерно одинаковый. Я смотрю, у меня когда глаза уходят сюда, это я смотрю на телефон, в котором вижу наш чат. Поэтому я с вами, но посматриваю, что вы пишете. Отсюда складывается 500 тысяч. 150 тысяч на бане и 350 тысяч на доме. Ну, доходность вот из банковской сферы, там Юля, можете посчитать. То есть при вложениях миллион 600 чистая прибыль на доме 350 тысяч, это чуть больше 20%. Значит, вот слайд основной, на котором построен призыв. Призыв зарабатывать первые 500 тысяч рублей. Способы масштабирования. Я для вас привел такую табличку. Топ 20 регионов по объему малоэтажного жилищного строительства за 2021 год. И здесь топ областей. Давайте посмотрим. Вот Подмосковье, Санкт-Петербург, Казань. Москва, Московская область, 806 тысяч квадратных метров за 2021 год. Москва, 420 тысяч квадратных метров. Ленинградская область, 148. Так, Казань, Казань, Казань, Казань. Здесь не вижу, но думаю, что там тоже будут такие солидные цифры. То есть интерес к загородному строительству он проявляется в сотнях тысяч квадратных метров и сейчас это тренд а тем более после пандемии все поняли что безопаснее жить в доме чем в квартире поэтому дальше можно масштабироваться и как масштабироваться уже будет зависеть от того насколько вы будете готовы вкладываться вот в расширение там производства в расширение команды значит на обучение вы проходите такой Понятный, понятными словами путь от не знаю, просто хочу бизнес, ну, наверное, многие из вас сюда пришли с этой формулировкой. к Знаю, что мне нужно и как это получить. А, почему это крутое предложение? Мне кажется, я этот слайд даже могу не комментировать. Уж сами для себя решите, насколько оно крутое или не крутое. Отзывы участников, то есть фокус-группу мы запустили первую вчера. Вот у нас здесь есть отзывы по поводу предобучения по целям. Ну, на самом деле, мне очень важно, чтобы мы с вами говорили на одном языке предпринимательском, и поэтому цели должны быть тоже конкретные. Ну вот, отзывы есть, вы, я думаю, этот вебинар получите потом ссылочкой, ссылочкой записи, и сможете эти отзывы почитать. Ну что, настало время для вопросов. Я вам обещал час, в принципе, 50 минут. Сейчас еще несколько минут поотвечаю на вопросы. У нас здесь уже собраны вопросы, которые там задавали перед тем, когда записывались на эту встречу. Вы поднакидываете своих вопросов. Подойдет ли для тех, кто не строитель, никогда ничего не строил? Ну, я здесь отвечаю однозначно да, потому что мы создали программу как я говорю, даже бабушка по этой программе сможет построить. То есть для новичков, работаете ли вы в банковской сфере, в торговой сфере, даже если вы не имеете никакого опыта в строительстве, эта история, она точно для того, чтобы ее можно было попробовать запустить. Чем эта программа отличается от других? Но повторюсь, здесь только практика. Зайдете там по ссылкам в мои социальные сети, посмотрите, что, что я делаю. Подробная обратная связь и проработка конкретно вашего проекта. То есть я включаюсь лично и мне важно, мне вообще нравится делиться знаниями, и мне важно, чтобы вы получили тот результат, за которым пришли. Поэтому моя личная включенность, она, понятно, время ограничено, но в общем целом есть правила, по которым мы коммуницируем. У меня нет времени идти на курс. Ребят, но если нет времени идти на курс, мы здесь в принципе дали однозначный ответ вам, не стоит заниматься этим бизнесом, да и, наверное, каким-то другим новым бизнесом. Занимайтесь тем, чем занимаетесь и ну, просто примите эту встречу как какое-то ну, вот очередное получение информации. Возможно, в будущем, когда вы будете готовы, вы к ней вернетесь. А если я пропущу встречу с ответами на вопросы, вы посмотрите запись, и эта запись будет вам доступна довольно длительное время. Вы сможете, соответственно этой записью воспользоваться. Сколько у вас ушло время от начала этой идеи до первого клиента? Юля, отвечу на этот вопрос подробно. Значит, 28 марта 2020 года наступила пандемия, когда всех закрыли. В принципе, в течение двух недель я пришел к этой идее. Ну, если вы помните, строителей в принципе не закрывали. Мы ездили по пропускам. Мы тогда как раз строили большой офис со складами. И мы всю пандемию... Ну, как бы понимали, что нам делать, но мне важно было дать в рынок какой-то продукт. И э, первые три месяца я занимался проектированием. Занимался проектированием, и через э, три месяца, когда проект был готов, я пошел по пути того, что мне важно было построить. Э, причем я строил баню именно первый, а не мобильный дом. Я построил баню за два месяца. И где-то месяца через два я смог эту первую баню продать. Поэтому отвечая на ваш вопрос, сколько ушло времени от начала этой идеи до первого клиента, это, соответственно, 5-6 месяцев. Яков спрашивает, цена курса. Яков у нас Санкт-Петербург. Да. Яков, здесь я не сказал про цену курса, чтобы это... Ну, не было похоже в чистом виде на какую-то продажу конкретную. А, цена курса пока что 150 тысяч рублей. То есть, 150 тысяч рублей это цена за 9 недель нашего общения и за 3 месяца бесплатных передач заявок в ваш регион. А, так, ого, для строительного бизнеса довольно быстрая окупаемость и наличие клиентов. Ну, это действительно ого, у нас в нашей вообще академии частного строительства она есть у нас вот ссылка на нее стройка скул у нас есть сайт отдельно по академии там много всякой информации которую можно либо послушать либо купить послушать и в этой академии мы создаем вообще сообщество тех кто строит тех кто научился строить тех кто научился зарабатывать на строительстве поэтому я обозначил что цена 150 тысяч пока что мы после первых там двух-трех потоков эту цену уже наметили, что будем поднимать, поднимать до 300 тысяч. И даже при 300 тысячах <свы> вы понимаете, что возможность открыть бизнес или попробовать открыть бизнес за 300 тысяч это тоже хорошее предложение. В общем, ребят, пока что 150 тысяч. А, ну что, а, вот Яков, Юля тоже пишут. А, у меня просто здесь а, светятся 4 последних слайда. <свы> Поэтому кстати где-то у нас был слайд вот это ответ на следующий вопрос а нет это не ответ на следующий вопрос сейчас я его найду какое количество людей нужно для команды я что об этом не сказал видимо не сказал а это знаете где было вот там где ну в общем не важно я вам отвечу что для того, чтобы качественно проводить обучение, я набираю в команду не более пяти человек. А, причем с учетом того, что мы вчера начали фокус-группу, а, у нас там было 4 участника, 2 перенесли свое участие на второй поток. А, вот в первую фокус-группу, если хотите попасть, у меня там еще есть 3 места на курсе мы с вами идем прям рука за руку от 0 до 150 до да, до 500 то есть я даю возможность вам если вы будете всю эту историю делать не будете лениться будете включаться в процесс я даю вам с большой долей вероятности возможность заработать первые 500 тысяч рублей значит за три месяца мы учимся Делаем шаги и возможно, что сразу через 3 месяца у вас уже появится первый клиент. Если первый клиент, клиента вы не найдете самостоятельно, возможно вам повезет, что заявка с вашего региона прилетит мне и я вам ее помогу отработать. Поэтому да, экономика такая, что до 500 тысяч, до первых мы можем пройти вот, после обучения, когда вы получите всю информацию и все навыки. Так, ну что, друзья, я смотрю, кто-то не дождался. Ну, в любом случае, остались те, кому это нужно. Я вас вообще благодарю за то, что вы выделили этот часть времени. И вообще послушали то, что важно для вас. Уделили время себе в первую очередь. Поэтому я обещал список идей, что можно делать из контейнеров. Значит, я вас попрошу написать отзыв. Коротенький, длинный, неважно какой. О... Можете прямо сюда в чат писать отзыв о нашей встрече. Пришлите мне его только обязательно сегодня или сейчас. Можете написать мне его в Инстаграм, ВКонтакт, в Ютуб, неважно как. И вам автоматом сразу идет ссылочка вот на этот сборник. Куда писать отзыв? Если успеете сюда, если не успеете, значит первый вариант написать отзыв. Его можно написать в Инстаграм. Значит, мой, ну, кто VPN-ом пользуется, потому что с Инстаграмом сейчас проблемы, можете зайти в Инстаграм на мой аккаунт Chirvo Строитель. Chirvo Строитель. Вот видите, сверху написано. Значит, во-первых, там посмотрите про меня, про мою жизнь, про мои продукты, про мой бизнес. И туда можете написать отзыв, вот прям под последний пост, где я с двумя кирпичами вот так стою. Это как раз пост анонс к этой встрече. Значит, тем, кто э, по какой-то причине не сможет написать в Инстаграм, есть возможность сразу зарегистрироваться в нашу Академию частного строительства в, в группе ВКонтакте. Э, так можете там вводить Академия частного строительства Андрея Чирва. Если нет, то прям сейчас QR-код наводите на контакт, и вы сможете перейти на мою страничку. Мы эту группу сделали относительно недавно, после того, как поняли, что в Инстаграме больше мы людей собирать, к сожалению, не можем. И мы сейчас пробуем разные форматы сбора людей из Телеграма, из Контакта. Поэтому, еще раз, либо по этому QR-коду в Контакт пишите отзыв, либо по вот этому QR-коду в Инстаграм. Мой YouTube-канал, я только что перед стартом, перед тем, как идти к вам, с ассистентом обсуждал, что у нас уже 3050 подписчиков на YouTube-канале, а не 2890. Поэтому <смех> она говорит, что исправить. Я говорю, не, не, не надо. В общем, на YouTube-канале Андрей Чирова. Это наш тематический канал про стройку. А, ребят, давайте, чтобы быть а, вот, четким и корректным. У нас еще две минуты, чтобы мы а, час, отведенный на нашу встречу, использовали по полной. Если у вас еще какие-то вопросы, если есть, давайте напишите. И ну, после этого будем прощаться. Я уверен, с кем-то мы увидимся уже на собеседовании, возможно, это будет уже завтра. С кем-то мы увидимся, может быть, на какой-то нашей очередной встрече, потому что ну, встречи мы проводим регулярно. И пока что я их все делаю живыми, потому что... Ну, на старте эту всю историю важно все-таки проводить вживую. И как бы помните о том, что вот, если вы идете в бизнес, идете в строительный бизнес, то, конечно, там важна ваша включенность, важно это любить, чтобы вот эта любовь, к своему делу, она вас поддерживала на пути каких-то препятствий, трудностей, каких-то ваших, там, может быть, недосыпов каких-то, может быть, проблемных переговоров с клиентами. Поэтому, вот Юля хороший вопрос задала. Значит, ребят, все знания на курсе даю только я. То есть, вот так же вживую, как я общаемся с вами сейчас, также мы общаемся на наших встречах. Кураторы, которые есть у нас на программах, они отвечают на какие-то ну, технические вопросы, которые связаны с работой там, тех или иных приложений, с работой тех или иных презентаций. Все знания даю я лично. Опять же, мне важно давать их лично. но ну, Я думаю, как первые там, не знаю, 10 человек запустятся, 12, уже можно будет подключать... Кураторов, потому что ну, время, оно, к сожалению к счастью, не резиновое, и мы будем как-то эти процессы э, оптимизировать. Но опять же, кураторами смогут быть в, в какой-то момент вот люди, которые уже прошли обучение, они смогут мне помочь доводить других людей до результата. Кстати, в регионах, э, ну в регионах я не имею в виду в регионах, типа не в Москве, а в регионах, я не об этом, в ваших регионах, Пока что я вижу один-два как бы, человека, которых запускаю на курс. Но в общем-то и целом этот рынок очень большой, и в регионах может быть ну, я думаю, неограниченное количество представителей. У каждого будет просто своя фишка. И за счет этого он будет, соответственно, добиваться результата. Так, давайте я посмотрю. Две минуты я как раз уже наговорил. Давайте посмотрю, может быть, я еще какие-то вопросы пропустил. Значит, какое количество людей нужно для команды? Я уже сказал, что я набираю команду до 5 человек. И если кто-то хочет прям быстро запрыгнуть в фокус-группу, которая началась вчера, там у нас 2 места освободилось, плюс одно место вакантное. Три человека можно взять в первую фокус-группу. Цена курса для Якова, я сказал, 150 тысяч рублей. И после того, как пройдем собеседование, вы сможете получить ссылку на оплату. Регионы ваши вижу. Казань, Санкт-Петербург, Подмосковье. Классные регионы. Оттуда есть заявки. И там можно работать. Хочу бан, баню в магазине. Классно. Для этого нужно иметь 2-3 готовых бани. Сколько можно получить с одного дома или бани? Я написал, что из бани из дома 500 тысяч минимум. Почему минимум? Потому что в разных регионах ценовая политика, она может чуть-чуть меняться. Можно дополнительно зарабатывать на том, что делать фундаменты для бань, ну, на сваях. Можно дополнительно сделать партнерские программы с поставщиками материалов и оборудования, которые, которыми вы будете пользоваться. То есть там еще есть другие варианты для заработка. Ну, смотрю вы еще пишите ладно давайте еще пять минут так и быть я всегда как бы до последнего вопроса стараюсь отвечать но почему-то все кто участвует на вот таких встречах они очень поздно приходят к тому что нужно писать вопросы какое количество людей должны обслуживать заказы Значит, смотрите если речь идет про обслуживание то есть про общение с клиентами то э, до тех пор пока вы не дорастете там до 2 э, 3 объектов в месяц вы это можете делать самостоятельно или проще говоря нужен один человек э, у меня в отделе продаж это делает один человек и там другой человек занимается тем, что продает услуги по строительству бассейнов. И это у нас тоже будет. А, о, уже кто-то отзыв написал. А, значит, вообще история про команду. Как бы в серии люди, они по-разному эффективны. Поэтому стартуем с одного себя любимого. Потом к одному себе любимому подключаем э, координатора проекта, который будет отвечать и на звонки, и курировать строительство первого-второго объекта. Поэтому здесь такая высокоэффективная команда. Ну вообще, если вы заметили, у меня название компании «Эффективные строительные решения». Вот, с 2014 года мы существуем. И как бы идея этого названия заключается в том, чтобы давать эффективные решения для любых строительных задач. И вот в этом отношении я люблю всегда высокую производительность труда, а не раздувание штата, хотя у меня работает 50 человек, но все когда-то начиналось с одного человека. В плане отделки фундамента. Значит, смотрите, фундамент может быть, фундамент, он может быть либо из винтовых свай металлических, либо из фундаментных бетонных блоков. Ну, то есть, это все такие э, быстрые варианты для фундаментов. Либо у нас был клиент, который на деревянные шпалы вообще поставил баню. Ну, в этом нет ничего такого. Потому что любая ровная площадка подойдет для того, чтобы устанавливать на нее и дом, и баню. И баня, и дом могут комплектоваться террасами. Э, террасы перед баней или перед домом, мы это тоже на курсе подробно проходим. Ну, и на сайтах, которые который вы сможете посмотреть ну кстати если можно модератора сейчас попрошу ссылки на сайты сбросить и если сейчас в группе они появятся вы сможете на них соответственно зайти и посмотреть мой моб мой дом это мой мобильный дом это сайт мобильного дома и моб баня это сайт по мобильной бане собственно говоря вот ответ на ваш вопрос про фундамент, он такой. То, что касается отделки, вот вижу уже ссылочки появляются, спасибо. То, что касается отделки, значит бани отделываются в основном там липой и сосной. И там есть, например, печи, там есть как его, бойлер для нагрева воды, там есть мебель, столы, стулья. То есть, вот эти все истории. Здесь идет подписание договора с вашими поставщиками. Там есть глубина скидки. На этой скидке можно зарабатывать и увеличивать там свой заработок на каждом проекте. Это то, что касается отделки. Ну и отделка дома, она идет уже через такие э, традиционные материалы, через гипсокартон, э, через виниловую плитку на полах, через установку металлопластиковых или же алюминиевых окон. То есть, э, Два вида заработка на строительстве, на отделке, на продаже и, возможно, на каком-то обслуживании. Ну, мы пока что не получали запросов на обслуживание, но, в общем и целом, если продумать этот сервис, можно заняться еще обслуживанием вот, мобильных построек. Ребят, ну что, давайте все ссылки есть, предлагаю встречу закончить. Вам огромное спасибо, что выделили время я всегда говорю так что если хотя бы один человек придет на встречу я эту встречу проведу или если хотя бы один человек получит пользу от общения со мной это уже будет круто поэтому я прихожу хоть на офлайн, хоть на онлайн встречи даже если есть один человек поэтому вы сюда пришли не зря с кем-то уже увидимся в ближайшем будущем увидимся услышимся кто-то придет позже я уверен в любом случае Спасибо заранее за отзывы, получайте ссылку на идеи для мобильного строительства. Всех был рад видеть как минимум в комментариях. Все, пока-пока.